Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. На повестке дня компания Мерк, компания из индекса Dow Jones, компания надежная и есть, даже несмотря на то, что есть такие красные ячейки, компания все равно надежная тому, как брендом защищает ну, практически все вот эти минусы, которые являются красными точками здесь но не поэтому мы обратили внимание на эту компанию, а потому что новое лекарство от коронавируса прошло третью стадию и рассчитывает скоро получить одобрение. Смертность снижается благодаря лекарству вдвое. Компания планирует произвести 10 миллионов наборов. Побочки практически нет. Ну, по крайней мере, они так сообщают. В 2022 году собираются завалить весь мир этим, этой таблеткой. Вот. Стоимость лечения порядка 700 долларов, но это пока, может быть потом будет и больше. А ведут переговоры уже с индусами, но это одно из продвинутых направлений, а что там будет дальше, в принципе, думаю, что будет только развиваться. В любом случае, если последнюю стадию, скажем, ликвидируют или каким-то образом смогут договориться с FDA и выпустить препарат достаточно быстро, то компания планирует провести такую же историю, как когда-то Модерна. Вот график Moderna, и она взлетела просто на производстве вакцины в тот момент очень сильно. Ну Это для тех, кто и не помнит. Ну а мы вернемся к компании Merck. На данный момент по графику был всплеск объема и Пока непонятно, покупки или нет, цена пошла вниз, вернулась снова в диапазон 74-78 и, скорее всего, какое-то время здесь побудет. Каким образом она оттолкнется от стодневной скользящей? Нужно будет смотреть, но в любом случае она находится в таком благоприятном положении для покупки. Ну, по крайней мере.. Э можно с этой компанией идти и в долгосрок, потому что она надежная и стабильная. Но уж если хочется поймать вот этот бешеный рост в случае одобрения препарата, то можно, в принципе, и прикупить. Это ни в коем случае не рекомендация, это просто рассуждение, поэтому думайте сами, принимайте решение самостоятельно. Но такая информация есть, и ее нельзя исключить. Это факт. Ну что ж, до новых встреч!